Кто-то на ютубе сказал, что мне крутой унитаз. Но это не унитаз, а ведро-туалет. Вот я их продавал, не знаю, штук 30, наверное, взял. Кое-как продал, последний себе оставил. Ну, не унитаз, это я вот, допустим, зубы чищу или сюда слил, потом тут варю, ну, там, помыл кастрюлю сюда слил, вынес. Унитаз у меня на улице удоб совсем. Вот, э, так вот, по унитазу, это не только он крутой, у меня все крутое, у меня печка крутая Вот, красиво, да? Ну, красиво, вот сейчас только что отвалилась штукатурка, вот, вот так, сука вот. Ёпси, блядь! И все, вот в таких условиях я живу, а почему поленья здесь, а я их подсушу, они сухие, то есть мокрые Я думал, они сухие, ну, оказалось, что мокрые, не горят ни хрена я же к ней выписываю, натаскал, -на -на -на да и все, вот у меня и дрова крутые, и сам я крутой, вот. Это я к чему говорю, помогать людям надо. Вот вы понимаете, ни один еще не сбросил мне 100 рублей. 100 рублей, пачка сигарет. Не, 100 рублей жалко. Так вот посмотрите на себя. М мое видео и канал не для того, чтобы рассказывать, вот я там был на Таиланде, там пальмы, там бананы, там море красиво. Не, не, не, я свой канал. Именно на вас хочу обратить внимание. Вот какие вы люди на самом деле. А то слышишь, вот мы в 45-м. Да это не вы. Понимаете? Тех уже нету давно. А вы сидите дома и, и палец о палец не ударите. И так же, как в Государственной Думе. Вот в Государственной я с утра думал, вот был при Сталине расстрелянный съезд. Вот сейчас всю Думу нужно расстрелять. единоросов однозначно нужно расстрелять. Без всяких объяснений вот А коммунистов ЛДПРщиков и так далее Всех партийцев тоже расстрелять Почему? А потому что в данной ситуации Они должны были блокировать Все, орать, топать Нажимать на кнопки, пихаться, по морде бить Постоянно Нет, все нормально, все чики-пики, все хорошо Понимаете? Вот о чем мой канал Это мой Ежедневный завтрак ячневая каша Такая же будет тарелочка на обед. Два яичка. Сейчас одну съем. А второй опять на обед. Ну, чеснок. вот Корочка хлеба. Ну, может, я сейчас чай попью. Вот так. Это я к тому, что вы... И буду капать постоянно вам на плешь, что вы еще ни разу мне 100 рублей не скинули на карту. Помогать надо? Ах, не надо? Вот каждый заходит на YouTube, хочет на халявку все что там было если вам не нравится то что я говорю то я не дикаприо чтобы всем нравится я морду свою не показываю специально потому что вы потом неделю спать не будете вот зайдите на канал вегетка Ви н.н. вот там у мужика рожи но он 2 миллиона за заработал за тот год вот у меня рожа посимпатична, но я вот что заработал и вы не поможете, и не поможет никто, и вам не поможет. Вот будут у вас проблемы, или лично у вас, со здоровьем, допустим, или ребенок заболеет, вот дадите объявление или на YouTube, или в газетку, и вам ни рубля никто не перечислит. Вот это срез нашего общества. Вот вы идете, когда по улице, все хорошо, все культурно одеты, все довольны, все сыты, никого ничего не болит, все в норковые шубы одеты, все хорошо, машины крутые под лимон, все хорошо. Не дай бог, что случится, и вот вы поймете, когда все нутро у этих людей гнилое, за вот этой красивой упаковкой, оболочкой, скрывается гнилое нутро. Вот, наверное, <кхм> бог дал мне задание людям показывать, кто они есть, то есть зеркало, посмотрите на себя, вот, посмотрите. Вот мне 100 рублей, никто не... Ну, потому что 100 рублей. Тысячу перечислите. Тысячу. И никто. Да <смех> даже ни рубля, ни копейки не перечислит на Ютубе. Понимаете, а если касается, что... Монетизацию подключить. Да хер мне обосрался эта монетизация. Посмотрите, какая реклама. Меня тошнит лично от нее. От этой рекламы. Куда то херню все. -то. Рекламируют. Ну, ладно, что-нибудь стоящее. не не осталось уже русских людей. Понимаете? Русского человека ни одного. И это уже не Россия, а какая-то говно страна, в которой говно законы. Вот посмотрите, что происходит. Человек без работы, лишился работы, нигде не может устроиться. Блять, они еще закон выдумывают о налог на безработных. Ну было же налог на безработных, хотели же влупить. Сейчас есть это. Вот, вот все вот так вот. Самозаняты. Да ну, что вы говорите? Вы работу, суки, давайте. Работу. А для этого нужен план. Строить заводы, фабрики, сельское хозяйство развивать. Закрыть к чертовой нах... матери этих границы. Пусть наши шьют обувь. Одежду шьют. Выращивают помидоры, огурцы, яблоки, наши. Нечего сюда китайцев вообще пускать. Друганы, желтолицы. А то землю у нас берут, кстати, вот по земле у нас вот 5 километров, да, поле есть. Так мне, мне еще говорили местный житель, говорит, 10 лет там уже ничего не растет. Ничего не растет. Есть, картошка вот такая вот. И говорит, не делали, не, бесполезно, вот. А почему их выгнали оттуда? Ну, потому что приходят, а там мешки этих химии, я не знаю, что они там выращивают, арбузы или дыни, не знаю, что выращивают. Ну Просто засирали всю территорию, поэтому попросили, знаете, дорогие, договор аренды расторгаем, и дети к чертой матери, это вот не ушли, а до сих пор ничего не растет. Зачем китайцев сюда пускать? Вы понимаете, вот живет депутат в Москве, да, и выпускаете эти законы, а он России не знает. Он в Москве живет, как отпуск, он раз за границу в Италию. В Таиланд, я не знаю куда, в Египет ездят. И все. А потом из Египта обратно в Москву. Они не знают, как люди живут. Вот сюда их на канал, блядь, вот такую тарелочку. Да зачем на канал? Сюда прямо, домой ко мне, блядь, пусть живет, сука. Одевается в то, что я при температуре такой же живет. Жрет вот этого. Вот это вот, день мне. Смешно, да? Так вот. И депутатов, и вас сюда. Не платите? Нужно это делать, нужно, нужно. В воспитательных целях. Так вот, я что-то там отвлекся, уже с собой все начал. Бог, может, специально меня на землю послал. Это вот Иисус Христос сначала Он посылал, Иисуса Христа, чтобы Он учил людей. Но Он учил так, не убей, не укради. Чего там учить? Это само собой разумеется. Это как аксиома, как 2G24. Чего там учить? Не убей, не укради. Вот я учил, помогать людям надо, понимаете, помогать. А потом и вам помогут. Не всыти. А так выходит, никто никому ничего не помогает. Каждый, блядь держится за свой карман. Херня получается. Понимаете, товарищи? Как вам такая прямова? Это элитные сорта немецкой селекции. Цена 119 у нас в магазине. Всего три штуки. Все красиво. А теперь от поэзии перейдем к прозе. Вот у вас столько цветков никогда не будет. Никогда. Это уже обман. Это уже фотомонтаж, я считаю. Штук 10 в одну кучу собрали и показывают. Хотя бы одна вот такая вот большая рассела. Или вот такая вот маленькая. Вообще они красивые. Я не знаю, видите ли вы эту красоту. Я вижу. И дальше пойдем опять по прозе. Пройдемся. Значит, по агротехнологии высевать... Осенью или весной в открытый грунт. После стратификации. Вот тут давайте проанализируем, что значит ин, ex, э, э, стратификация. Что они имели в виду Какой температурный режим? Плюс 5, плюс 10, может быть 0, может быть минус 5. Ничего про стратификацию не сказано во влажном песке. Еще раз. После стратификации садить в открытый грунт и дальше. При температуре плюс э, 10 сходы появляются на 25 день. Вообще, э, опять же, зацепочка осенью садить. Осенью садить. Через 25 дней сходы? Да через 25 дней уже снегу там может быть по пояс. Ну хорошо, весной. Еще раз, стратификация сколько дней? Месяц там уже два месяца какая температура ничего не сказано в влажном песке ну хорошо я сделал него влажный песок а влажный вермакулит три штуки разложил не сказано на свету не на свету ничего но у меня вот так оно было и сверху было естественно для влажности накрыто. ну не помешает можно без нее можно с ним ну вот сертификация не указана. сколько времени ну, скажем, прошло уже не 25 дней, а прошло уже 30 дней. А ничего нету. И вы знаете, что хуже всего? И я думаю, ни одно семечко и не взойдет. И у вас тоже. У вас тоже какие-то особенные семена. Да такие же. Вот и все. Ну, хорошо. Засекаем время. Ну, через месяц еще сниму. Сколько они там сходить будут? Ну, вообще, ноль. Я единственное, что сделал... <клёх> <клёх> ну, до 5... Да, 30 дней постоял, <клёх> Немножко увлажнил, чуть-чуть увлажнил, потому что Если она будет сухой вообще, так что же вообще Вообще ничего не взойдет Чуть-чуть увлажнил и опять вот так вот Сделаю и опять А она стояла у меня Там была Средняя температура, согласен Плюс 10 всего лишь Опускалась до плюс 5 Ну плюс 12 было, ну так Ну в среднем плюс 10 Ну, почти, ну идеальные условия Что нужно? Не всходит вот, Ну просто выкинул деньги, ну, ну, знаете, мне и не, и не жалко, ну, просто я не люблю бессмысленные действия. Я вообще, вообще к деньгам равнодушен, что есть, что нет. Вот. Ну, пропало так пропало. Я просто фиксирую, что есть. Мне жадности нету, ничего мне не надо. Ну, я бы хотел такой цветок иметь, но не взойдет, ну и ничего не буду иметь. Вообще. Жалко. Просто жалко. Да. зашел с улицы домой. Попил чай Да таки прилег В размышлениях и анализе <клес> Мысли разные Зачем люди на ютубе Ну естественно в жизни Разводят цветы, огурцы, помидоры Продают их Выкладывают на ютуб Вопрос на засыпку А зачем они это делают и Так вот На втором плане Мысль такая, а она возможно, и главная, что люди хотят заработать. Понимаете? Они даже не видят вот этой красоты цветка. Им главное заработать. Вчера смотрел в Вигетке НН. Нанимает уже человека. Понимаете, самому не хватает времени. Ни на чего у нее не хватает времени. Ну хорошо, дорогой товарищ, хочется спросить, ну заработаешь ты лимон, ну два, ну три. Зачем тебе столько денег? Вот куда ты их денешь? Что тебе надо? Еще одну теплицу построишь, чтобы еще больше цветов посадить. А мне кажется, вот это и происходит. Взять тепличный бизнес в деревне. Молодой, симпатичный, паренек, успешный, хорошо зарабатывает. На денег мало. Да Я смотрю, он уже... Он как-то и говорил, что чтобы заниматься цветами, нужно цветы любить. все правильно. Но, по-моему, он уже пошел дальше. Уже это все, любовь отошла на задний план, и на первое место вышли деньги. Вот у меня был друг, ну, друг, настоящий друг, вот. А потом началась перестройка, он ушел в бизнес, нанял меня наработать. А деньги его испортили. И вот я 8 месяцев работал, ну, считай, бесплатно, за жратву одну. И он ничем мне не заплатил. Вот, вот такая вот дружба. То есть б, дружба перешла в деньги. Деньги портят людей. Так вот, возвращаясь к этому цветочному бизнесу, он ну, же, по-моему, и цветами ничего не интересует. Только одно, как заработать. На всем! На всем заработать. Ну зачем тебе столько денег? Один казахский миллиардер. Говорил, ну он, конечно, все потерял. И банк потерял, и заводы потерял, и все потерял. Почему? А потому что человек, когда поднимается на такую высоту, он как пуп земли. Его видно со всех сторон. И все хотят тебя ободрать. Подключает государственные структуры. И все. И у него в, несколь... в нескольких странах бизнес был и выдвинули против него там. Чуть не посадили. Кое-как он отмахался. Сам против себя выдвинул уголовное дело э, какой-то английской, по-моему, там фирма есть, самая мировая, раскрученная, говорит, докажите, что я виновен. Сам на себя подал и говорят, докажите, что я виновен. Вот, я вам деньги заплачу, заплатил им деньги там большие. Они крутили, вертили. А так и ни на ничего не нашли. Не виновен человек. И он с этой ксивой лет пять или восемь со, по всем этим странам ездил, доказал вот, мне дока, доказано, что я уже не виновен вот. кое-как доказал вроде бы отстали, но сейчас он все-таки не бедствует как я все хорошо у него Он мысль сказал, что больше 100 миллионов в год зарабатывать не надо почему? ну потому что оно а ну, тебе нафиг не надо, ты просто не успеешь эти деньги освоить они будут накапливаться, накапливаться, накапливаться, потом ты умрешь, а они так и останутся. Нахрена тебе эти деньги, я не понимаю. Он говорит, ну вот у меня был самолет. Да, Боинг был самолет, и не один. И летал я на нем. Ну чего летал, раз в месяц. Один, один день летишь на самолете, а 29 дней оплачешь летчиком. А у летчика зарплата должна быть не меньше 300 тысяч. Плюс аренда в аэропорту. Плюс, как он единичный вылет, обслуживание, опять же, платил. Ну, потом и за охрану платил, самолета, и за обслуживание. Ну, короче, миллионы уходят. Собственно, зарабатываешь деньги, чтобы чужим каким-то людям платить и устраивать их хорошую жизнь. нахрена? хрена? Ну, действительно, нахрена, Ну, 100 миллионов, по-моему, 100 миллионов много. Ну, хватит и миллионов в год. Ну зачем больше? Возвращаясь к этому тепличному бизнесу, Вегеткину, вот вы зарабатываете, на YouTube выкладываете, и главное не просто, ну заработал ты, ну ладно, зачем тебе YouTube? Блин, денег мало, понимаете? Я его вот замечаю за этим Вегеткину, вот мне достали, и тепличный бизнес в деревне. Они не особо так, такие вот секреты раскрывают, которые уже очень нужны, без которых обойтись нельзя. Но обычные вещи говорят... Но, но почти каждый день выкладывают. Для чего? На, потому что от просмотров получать деньги, потому что там же реклама натыкана. Вот, а ты смотришь видео их, ну, автоматически рекламу просмотришь. значит, им идет денежка. Ну что вам нужно? Неужели миллиона мало вам? Ну и так же заработали на цветах, там, на огурцах, я не знаю, на чем еще заработать. Нет, блядь, мало еще. На ютубе нужно заработать, блядь. Ну и этого мало. Уже и тот, и другой рекламируют другие каналы. Посмотреть. Ну, значит, с тех каналов что-то и отваливается ими. Они же все на день как устроено. И цветочный бизнес, и YouTube, и какого черта он бесплатно бы другой канал рекламировал. Это я не понимаю. Теперь успокоимся и будем говорить о делах насущных. Я вот что взял эту книжку. Не знаю, резкость есть, нет, что-то может нет, но главное не резкость, слушайте меня, что я говорю, вот кто начинает цветочный бизнес, вот Вегеткин КНН НН выписывают, э, э, как они называются, забыл, черенки, черенки цветов, вот это не надо делать, нет, потому что черенки цветов, как мне, могут прийти в говно состояние, вообще мертвые! Ну, просто деньги потеряете. Ну, одно дело, что я там сколько? Тысячи три потерял. но ну, если вся партия придет такая, ну все, конец. Особенно, знаете, если вы далеко живете, как я, от Москвы. Я от Москвы живу тысяч километров. Пока оттуда дойдет, ну, пипец будет им. Лучше вот семенами, это дешевле, во много. Единственное, что первый раз нужно попробовать на схожесть, это точно. Есть фильм, мне что-то вот фирма Элита, что-то не нравится она мне. Одно получается, 10 других пачек берешь, ничего не всходит. А по сути, вот тут даже, вот я посчитал на свою теплицу, мне нужно 576 цветов, семян цветов, если их садить через 20 сантиметров. Ну меньше не надо, больше наверно тоже не надо, так средненько 576. Вот. А как я посчитаю, если тут деньги-то указано, а сколько штук, одни указаны, другие в граммах и сколько там Семен. не посчитаешь. Там другое дело, что брать. Вот я думаю, что нужно брать Астру. Почему? У нас, допустим, Астры нету. Сравним с розами розы у нас стоят 150-180, причем розы стараются брать разноцветные, с разноцветными лепестками, ну так, да, более красиво, чтобы не, допустим, не чисто белые, не чисто красные, такие вот, допустим, белый роза с красным каемочкой, это интересно, вот астрых, астр таких нету, но, оно компенсируется, что, допустим, метра два вы посадили квадратных, вот белые, а метра два посадили вот такой. Метра два посадили. Где он тут? О, красивый цветок. Мне нравится. Ну, можно красный посадить. И, и белый тоже. Вместе с друг другом вот так вот если в букет сделать, вот оно и будет разноцветие букета. Да еще получше, чем розы. Второй минус у роз. они, между прочим, колючие. Вот вы будете дарить, а уколится. Ну ладно, хорошо, шипы можно обрезать на этих но розы ведь стоят э, всего неделю да не то что меня на розы из земли росли распускается вот я вешал бирочку допустим первого числа бирочка на седьмой день у нее уже все они уже облетают никакие сколько они будут стоять там в воде да как бы рекомендуют таблеточку аспирина в воду или там на литр Воды, сколько там, по-моему, три ложки сахара, тогда роза будет дольше стоять. Я со своей стороны могу сказать следующее, что э, от чего роза вянет? От того, и причина одна, от чего она вянет быстро, от того, что теряет воду. Тут два варианта. Ну, не ставьте вы на подоконник, где там от батареи жар идет. Ну, не надо. Ну, самое прохладное место. Это одно. А второе. Вы ночью любуетесь розами? Нет? А какого черта они у вас на столе стоят? В ванну полной воды. И роз прямо совсем всем говном туда их запихать. И пусть лежат всю ночь. Они не только не будут терять, они наоборот будут водой напитываться. А вот утром... Розы достать, немножко подсушить и опять же в вазу с цветами. У меня там еще один вариант есть, но это надо испытать. Возможно они аспирин аспирином, сахар сахаром, но возможно, как я думаю, они будут дольше стоять. Ну так вот, по астрам. Почему бы не заниматься астрами? Они, между прочим, в отличие от роста, стоят 14 дней в срезке. А роза на ну, максимум 7. Вот, если брать на продажу с точки зрения конкуренции, розы уже срезанные там стояли на базе или где. Вот. Потом сюда привезут, еще они тут стоят. Несколько дней. В гробоксах, да. Там, наверное, какие-то химические таблетки кидают в воду. Потом там освещение. Потом там температурный режим строго выдержится, потому что все на электричестве, все на автомате. Идеальный температурный режим. Вентиляция. И вот в этих условиях смотришь, они там немножко трепыхаются, но они уже какие-то ненатуральные и некрасивые. И вот когда вы с этих условиях вы приносите домой и дарите своему любимому человеку и сколько он простоит роза. Вот это вот. Но ну, она простоит, ну, день еще простоит два, и начнут листья отсыпаться. Другое дело, как я хочу, в теплице свои, выращивать вот такие вот астры. Возможно, хоризонтемы лучше, но в этой книжке, вот в этой книжечке, которую мне <coughs> фирма подсунула, хоризонтемы почему-то нету. Хризантемы стоят 20 дней в срезке э, в Азии, но я не знаю, какой их внешний вид. Ну, астры, дай бог, чтобы росли быстро и схожесть была ну, хотя бы 99 процентов я бы был очень доволен я бы прыгал на, на ноге вот смотрите желтый цвет да вот белый в одном букете вот такой где-то я хотел поймать Где? нет что тут блин это камера ну, боксе ну вот ну чё нормально вот если все, все эти в букет составить и между прочим отрос. я считаю астры не лучше будут э сходить у меня роза вообще не получается не знаю, карма такая что ли вот как розы все ну ничего не получается, все гибнет вот астры они дешевле вот 12 рублей пачка сколько там в граммах, я не знаю может быть 1000 штук ну, тысячи, может, не будет, ну, хотя бы 100 штук будет, но ну, ты уже за 12 рублей. дойти 12 рублей, если все войдут, ты не то, что 1200 получишь, может быть, э, не знаю, и 12 тысяч получишь. 12 рублей заплатишь, 12 тысяч получишь. Главное, чтобы оно все взошло, и люди брали. Дело в том, что АСР-то у нас нету. Хризантемы есть, да. И брали, я смотрю, букетами. Последний раз я несколько дней назад мимо цветочно проходил. Да, паренек вышел из него с букетом хоризонтем белых. И в букете там было, ну, скажем, может быть, 30 штук. А может быть и 50. Нормально, да? 50 штук, если по 100 рублей. Ничего себе. 50 штук по 100 рублей. На Этого не может быть. Не, хризантемы они должны быть дешевле стоят, наверное. Ну, бог с Может, для кого-то странно, что непонятно, чем я занимаюсь. То ли на гитаре играю, то ли просто размышляю, то ли цветочками занимаюсь. Вы живете в одной и той же стране которые и политика и цветы, и вся ваша жизнь, от рождения до смерти, все в одной стране. Это все единый комплекс. Понимаете? И никак нельзя разбивать цветы цветами, а политика политикой. Вот мне что добивает? Человек занимается цветами? Ну ни слова о политике, блять, сука. Как будто, блядь, на Луне или на Марсе живет. Ты в какой стране живешь, сука? Тебе что, пенсию не добавили на пять лет? И молодые есть там занимаются. Ну, хотя бы слово сказал, что я против Путина, против этого решения. Нет. Все молчат, язык в жопу заткнули. А вот теперь вот по политике. Фургала закрыли, губернатора Хабаровского. И весь Хабаровск туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, по улице. Прогулки начинаются. А сейчас вот Навального тоже закрыли. А Москва молчит. Чего же в москвичи не выходите-то, а? Чего же вы не ходите туда-сюда? Все, <смех> или сигнал нужен, или что а дальше что, вы посмотрите что происходит на канале Навального его закрыли, он сидит в сезону в камере предварительного заключения, там типа его только привели, вот значит определят наверное, в какую камеру его определить, знамя стоит ну, он никого не показывает, там полицейских, там кто проходит, шуброжей их не светились, ну как бы это оно и, и не надо главная суть вопроса Суть вот этого обращения Навального из, ну можно сказать уже почти камеры в том, что люди выходите на улицы. Вот у каждого должна быть своя, быть точка зрения. Моя точка зрения этого не надо делать, не надо на улице выходить. Вы понимаете? Если вы чем-то недоволен, ну идите к белому дому. Причем тут улицы? Вообще ну, тут улицы. Самое главное, даже не в этом, а в том, что YouTube так устроен, что чем больше там лайков будет под видео, и чем больше комментариев, тем оно выше подымется. А посмотрите, что делает, какие комментарии это пишет. Вот специально зайдите под, под э, вот это вот. Э, ну, это не интервью, а как, ну, виде обращения, наверное, Навального. И посмотрите, какие комментарии пишут. Пишу комментарии, потому что не могу не писать комментарии. Ну что-то в этом роде, как это бессмыслица, бракадабра. Что происходит? Вы должны правильно до понять, что происходит. Это очень важно для вас и для всей страны. Сад, блядь, натурально. А как ты думаешь, кто-то за тебя революцию что ли сделает? В семнадцатом делал? Вот если бы ты был в 17 году, ты бы не вышел. И не сделал бы. И в 45-м бы Берлин не брал бы, не штурмовал, потому что ну опять же, засал бы, да и все. Отсиделся бы где-нибудь в окопе. Сад, комментарии делать. А кто же кто ж тогда будет за вас делать? Понимаете, те, кто был в 17 году, их уже нету. этих кто были в 45-м, тоже их нету. Теперь ваша очередь. А вы сыты, сыкуны. Да, семьи, да, дети, да, работа. Сегодня проголосуешь, завтра придешь на работу, а ты уволен. А ты скажешь начальнику, что, да, вот, знаешь, мне позвонили, вот, скажет, не уволишь этого человека, будут у тебя проблемы. Ну, пришлось себе уволить. Ты уже извини, братан. Вот так будет, да? Все, все законно по собственному желанию. Вы ж в какой стране живете? Это не Россия, я уже говорил, может что пропустил, это не Россия уже давно, понимаете, ее только не переименовали. Ну, а так вообще, говна страна со своими говнозаконами, со своим говнонаселением, Да разве люди? Вот я говорю вам, ну скиньте 100 рублей, ну что вам 100 рублей, никто не скинет, никто не скинет. Вот я поэтому и говорю, говнолюди, лично вам будет плохо, и вам никто не поможет. Если так вы поступаете, то и я так буду поступать. Вот мне никто не скинет, и я не, не скину. Да нахрен вы обосрались. Вот. А дело все, по-моему, повернуло на лето. И вот от политики плавно можно переходить к семенам. Это одно и то же. Что политика, что семена. Это одно и то же. Одна страна, одно время, одни люди, одни законы. Все одинаково. Один январь для всех, блядь. Вот. На улице, скажем, было минус э, 20 с утра. А на подоконнике сколько сейчас? Ну, почти 2 часа, да? Времени. А на подоконнике вот. Градусник я не так поставил, а вот так вот перевернул, чтобы вот эта вот э, красная колбочка была вверху, чтобы солнце на нее падало. Вот. А температура, кто не видит, там 24, скажем, да? Ну, 23. Вот. 24 градуса. Можно уже цветочки выставлять. Здесь, в два часа. Для чего? А солнце кто заметит? Это не люмины. Тут весь спектр. Там не, не только что количество света падает. Тут еще цветовая температура. Самое лучшее. Посмотрите спектр, который дают все искусственные лампы, созданные человеком. Там такого спектра нету И близко даже к естественному, натуральному, солнечному. Вот. Натуральное солнечное освещение. Тепло? Тепло. Светло? Светло. И хватает. И цветовой температуры хватает. И синего, и красного цвета. Все, идеальные условия. Вот, можно выставлять. Почему нельзя постоянно восстановлять? А потому что утром здесь было всего плюс 5. Если не плюс 4. А знаете, что плохо? Вот здесь вот соседские деревья. Я не знаю, видно, не видно. Вон они, вот сосна растет. А солнце низко ходит. И вот как зайдет сюда И все, блин, здесь падает до 15 градусов Температура на градуснике А Это деревня, товарищи И вот тут можно сделать несколько полок Ну вот здесь одну полку Вторую и здесь третью И все это в цветах И желательно полку пошире делать Чтобы в два ряда цветочки выставлять И понимаете, в обед можно выставлять Чтобы и тепло им было там и светло, главное, чтобы света, чтобы они не тянулись. И сзади еще что-нибудь ставить, фольгу какую-нибудь, чтобы. Потому что комната очень темная. Ну вот, темная, ну, как бы поймать темно. Кстати, у меня проблемы с печью так и не закончились. Там уже все задел. Почему вот этот конденсат, не знаю, идет. Идет, идет. Все мокрое. Я не знаю, чем это закончится. Будет отваливаться просто. Нет, ну смешно, смешно, такого никогда не было От чего не знаю, то ли углем я туплю. Я не понял Была дырка Там на крыше Дело в том, что, кто не видел, дом подняла вместе с трубой И труба отделилась от, от печи От печной кладки, которая там Наверху отделилась, там была щель В палец толщиной, я ее замазал Думал, от этого, да нет Все больше и больше пятно ну, Некрасиво, согласен, да Некрасиво. Кстати, вот по лилиям. Я бы хотел лилиями заниматься. Вот такая комнатная, невысокая лилия. Представляете, вот горшок. А там, э, по-моему, лучше всего, э, как я понимаю, три штуки садить. Три лилии. А от каждой не один цветок, а штук. Один, второй, три, четвертый. Я не знаю, сколько. У каждого сорта по-разному. Но желательно взять азиатские. Потому что есть лилии вот под 90 градусов смотрит а есть которые вниз надо некрасиво лучше вот так чтобы стояли вот это азиатская лилия очень хорошая и это хорошее и ну, почему-то это больше нравится ничего не получилось почему по качану <siento> не знаю не повезло две штуки нет у меня их вот и вот по три штуки в горшок садить вот в таком состоянии, ну, сколько бы она может продать? Ну, рублей за 500 можно продать вот такую вот красоту? Вот в таком состоянии. Можно. Лучше за 600. Ну, согласен. Если кто-то думает, за 700 можно, ну, согласен. Вот рост всего там, сколько там, 25 сантиметров. Если азотных туда больше давать, она выше вырастет, если меньше, ну, меньше куда, меньше не надо. И что самое главное, универсальное использование. То есть, и на... Как горшечная культура Можно продать, правильно? А можно продать как на срезку Срезал, вполне хватает стебель Ну зачем тут стебель метровый или полтора метровая? Зачем? Не понимаю Сразу же лишнее отрезается Ну вот отрезал под корень и все Луковицу у тебя осталось на дальнейшее размножение А цветок продал То есть можно и в горшах продавать Кому надо Можно продавать и на срезку Кому надо Но только... Ну, 25 это маловато. Желательно брать, наверное, по 50 сантиметров луковицы. Когда она в горшке, когда им тесно, когда они друг у друга отбирают вещества, когда им типа маловато. Вот. Они 50 не будут. Они уже будут 40, скажем, 35. Это очень хорошо. Вот. Это как раз вот подходит к универсальному зачем. Главное, чтобы они были прямо настоящие, то есть вот так стояли, вот так вот. Не свешивались никак, не... Стебель был толстый. Вот, кстати, я э, хотел э, э, заняться, э, как она называется это как-то, на, э, эустома, эустома, да, почему, а потому что она в срезке стоит 30 дней, и симпатичная, и такая же, как роза, стебелечек такой тоненький-тоненький, блядь, и растет долго-долго до цветения, поэтому нет, вот эта лилия вот, 50 дней, она в таком состоянии будет. Хорошо, да, но А луковица сколько стоит? Вот отсюда и начинается Луковица, скажем, стоит 100-120 рублей Почта еще процентов 50 возьмет Вот уже плюс горшочек, плюс грунт Вот уже выходит себестоимость 200 рублей Почему вы продавать по 300? Что это 50%? Это несерьезно, на цветах надо хорошо зарабатывать Скажет дорого Да и еще что конкуренции нет. Лили у нас нету в поселке. И я думаю, чтобы ее бы брали вот ее. На день рождения, там, на свадьбу. Ну, какой хороший цветочек. А? Вы видите эту красоту? Я вот вижу. А из вас, я думаю, не каждый видит. Вот, получше посмотрите. Вот, вот такая вот лидина. Ну, вообще, чудо. Чудо. Главное, что недорого стоит. Всего. Конечная себестоимость 151 рубль. Одна луковица. Их тут две, ну одна. Я посчитал. 150 рублей. Можно 100% накидывать. Будет 300 рублей. Да, ну понимаете, вот 150 рублей одна луковица. Если тут их три посадить, это уже будет 450 себестоимость. Но плюс еще грунт 500 рублей. Ну горшок еще, ну самый дешевый, возьмем 100 рублей Вот уже 600 рублей Себестоимость, себестоимость 600 рублей Если еще тут добавить Там, скажем, для цветения Что-нибудь, 600, ну 650 Рублей себестоимость, да Ну вот такой горшок 1000 рублей, будут брать? Ну вот думайте Я не знаю как у вас Если у вас Москва, так что, 1000 рублей Ха, Это нищему жалко дать, а себе на цветы Для любимой женщины или для себя, любимой, обрадовать. Вот такой вообще. Ой, ой, ой. А у нас в деревне нет. даже же нищета. Хуже всего, он говорит, нищета не ни порог. Да как не порог? Это так просто, красиво сказано, нищета не ни порог. Я не знаю, кто из классиков сказал это. А я вижу, что нищета именно порог. Почему? Потому что он если нищий, он нищий не только деньгами нищий. Он нищий и душой. У него вообще ничего там внутри нету. Пустая оболочка, идет телогрека, сапоги, блять, шапка, и все, и больше ничего под шапкой нету в голове, тупой. Какие там цветы, ничего не интересует, ничего, ничего не читает, ничего ему не нравится, вообще ничего. Ни на нет даже на небо посмотри, сука, бесплатно, смотри, какое небо красивое, облака плывут. Ему это не интересно ему не надо, он вообще голову не может поднять, у него там ходрос, блять, соклинил из детства, блять. Как вот пацаном был, как заклинила у него голова, и не может вверх поднять, и глаза тоже. Только в землю опустил глаза, и все. Вот меня что возмущает, вот сейчас вот, <coughs> в Москве, почему же вы не ходите там? Фургала закрыли, ходили, хабаровчане. Сейчас Навального закрыли, хабаровчане, что же вы не ходите снова? <coughs> Надо ходить. Зима прошла, на окне плюс 28. На другом, на этом 23-24. Все, можно ходить, открывать сезон. Весна, надо. Навального закрыли. что Человек будет сидеть, а вы что, будете дома смотреть <сёк> новости? Надо ходить? Надо. Выходите. И москвичи все выходите на улице <сёк> Вы же любите ходить? Это ничего не дает, но вы хотя бы для здоровья полезно. Маску оденьте только, лучше две. Вот. А то статистику можете испортить по коронавирусу. <сёк> Я что сейчас вспомнил? Был такой губернатор, по-моему, Игнатьев фамилия. Э -э, Единорос. Да-да-да, как вы хотите, а как же. Единорос, губернатор, тут э -э, чики-пики. Но оказалось, это ничего не стоит. Почему? А он э -э, подал на Путина в суд. Вам смешно? Нет? А чего мне смешно? Мне смешно. На Путина? Своей извилиной блядь, додумался подать в суд. Да разве же это возможно, чтобы Путин пришел в суд? Ну не смешите мои тапочки, не смешите. Что произошло? За неделю до суда, кто не знает, ну примерно так. Я не буду уточнять там. Э, суть главное, чтобы вы поняли, ну скажем, незадолго до суда, ну скажем, неделю до суда, да. Он вдруг заболевает самой такой популярной модной болезнью в наше время. Коронавирусом. Сял, заболел, спортсмен, человек Ну, 50 еще не было, здоровый такой, мордатый, слег в больницу. И за два дня, по-моему, до суда неожиданно умер. А что такое? От коронавируса? Да нет. От чего? Сердечный приз. Ну, это вполне понятно. Вы знаете, и в тюрьме тоже многие до суда не доживают от сердечного приступа. Ну, так бывает. Вот. Сделали укольчик э, общеукрепляющий, умер. Вы понимаете, если бы взять вот это тело Игнатьева и сразу же э, в ГДР самолетом направить, сразу же после смерти, э, германцы бы обнаружили след химических веществ. А так, что? Ну, хо-хо-хо. Вот. Навального что? Наверное, тоже давали-давали препараты, чтобы вывести это средство а в ГДР, когда Навального привезли в коме. А там-то врачи получше, чем у нас. И определили, что там все-таки есть след. Недостаточно вывели наши хирурги. А почему а в Германии лучше врачи? А вот посмотрите, вот наши депутаты что делать? Как заболел? И в Германии. Что ж вы, сука, тут в России не лечитесь, а? Даже в Москве? Не то, что там где-нибудь на Камчатке, Петропавловск-Камчатском, блядь. или на Сахалине, в Холмске, город весь такой. Что же вы туда не летите, к врачам? Нет, они в Германию. Вот. Ну, в Израиль любят ездить. Ну, неважно, важно, главное, что за границу. Вот. вот я и говорю, что там врачи получше. Вот-вот туда и едут. Даже по сравнению с Москвой. Вот такие безрадостные события. Пару слов хочу сказать. Не то, что хочу сказать, а я должен это сказать. А вы должны услышать по коронавирусу. Вот чем плохи наши средства массовой информации, ну, в частности, вот у меня приемник стоит, я слушаю, выключил, чтобы... Не. не фонил. Главное, новость какую-то вбросит и все. А где продолжение? Более конкретно где? Вот э, конкретная информация такая. В Израиле сделали э, уколы от коронавируса, но правда, они не русским, э, нерусским препаратом. Шесть человек умерло. Шесть человек умерло именно из-за введения вакцины. Вы как-то будьте более благоразумны. Вот, пойдем дальше. Кто у нас там, я забыл, у нас медик там главный, планирует 60% населения России привить в этом году, в 21-м, от коронавируса. А сама-то привилась? Нет? А Путин? А что же вы людей-то загоняете туда? Вот а тем, кто вот это досмотрел, еще смотрит, вы лучше посм... поищите на Ютубе видеоролики Кашпировского, где он о коронавирусе говорит. Вот ему можно верить, вот Путину нельзя верить, а Кашпировскому можно. И Навальному можно верить. Каждое слово Навального я иду, правда абсолютно. Что не скажет Путин, ну, <смех> все неправда, ну, все неправда. Даже вот он говорит, и смотришь, ну, и не, ну не верю я ни одному слову. чему? Ну, он сказал, допустим, у нас есть э, гиперзвуковые ракеты. Ну, нету их, нету. Человек соврал. <смех> На таком уровне, врать, ну, вообще. А я просто почитал, что это технические вообще. Смысл какой в технике? Там такая скорость, что у нас просто сгорает ракета от температуры поэтому э, температура должна быть там оболочка ну зачем там там миллиарды туда где ж ты денег то взяла сто раз меньше россия тратит чем э, америка на вооружение и, и вдруг выбилась там э, америка где-то далеко в жопе осталась ну надо же и путина уже называют сказочником ну так оно и есть не только сказочник врун настоящая брехня вот такой коронавирус это же не шуточки. Вот. Дальше, а где долгосрочное исследование? То есть, сделали, главное, как они делают? Коронавирусом. Там, собственно, и вакцины-то нету. Вот, некто Шляков тоже поищите канал, интересный вам будет. Такой, ну, он насквозь политизированный. Но он такую вещь говорил. Не знаю, правда или нет. Здоровому человеку. Вот здоровый человек приходит в больницу, говорит: привейте меня! Что они делают? Они вводят ему в кровь коронавирус. Представляете? Да смешно, да. Только в легкой форме. Вот. И человек начинает болеть. А так как форма легкая. Человек перебарывает ее. Вот, и у него образуются антитела. Вот и все лечение. Ну ни хрена себе, ну и нет. Вы понимаете, никакого-то препарата нету в природе. Да как же за месяц можно создать? Когда над хорошим лекарством месяцы нужно работать, если не годы, чтобы лекарство какое-то придумать, создать и сделать. Тут, блядь, буквально за неделю все. Всех опередили, весь мир. Хе -хе, Путин отчитался. Ну какой ты молодец, а? Как будто сам придумал это средство. Вот. Ничего этого нету. Э, ну, введут вам... Поможет, не поможет. Ну, уже вот по радио как-то были. Вот мне сделали укол, там, я неделю там недомогание, там, что-то температура, не мог уснуть. А потом ничего. Ну, да. И так, ни одно интервью, несколько интервью. То есть, сделать вам прививку от коронавируса, вам будет хуево, Понимаете? А потом организм поборет, и будет хорошо. Но вдогонку за этой новостью уже наши средства, русские, передали средства информации, что... А, кстати, не русские, не-не-не. Русские не могли такое передать. Я вот забыл, с какой-то стороны. По-моему, по из Китая даже. Да, какой-то китаец говорит, вы знаете, <клев> вакцинация ничего-то не дает. То есть вы вакцинировали, допустим, заболели, да? Вас вакцинировали. Вы переболели, вышли из больницы. У вас, э, значит, наличие в крови антител обнаружено, да? Вроде все хорошо. Но это не факт, что вы можете и второй раз заболеть. Понимаете? Даже с этими антителами. Ну, конечно, смешно. Потом этот вирус, вирус на той вирус, что он мутирует каждый день. Уже, по-моему, 6 средств разных. Какой хочешь, такой и кали. А какой кали? Ну, скоро будет сто этих вариантов антивируса, и что? И ты придешь, как в магазин, вот приходишь, водку надо взять, заходишь, вот, там 100 сортов водки, какую брать, хрен его знает, глаза разбегаются. Я, допустим, прихожу, посмотрел, посмотрел, посмотрел, ну, глаза разбегаются, ничего не взял ушел, не купил. Вот так, наверное, лучше вообще не прививаться, считаю. Дело в том, что в легкой форме-то человек может сам переболеть. Ну, и второе, что ну, это легкая степень респираторного заболевания. Что такое вой подняли? И дальше еще нужно посмотреть, какой вред нанесли ограничения в законодательстве, принятые русскими депутатами, типа единоросы, экономики страны. То есть, то закрыть, то закрыть, туда не ходить, Чики-пики и чё, ну и, и чё? И какой вред от этих запретов? И запреты, и запреты, и в масках, и штрафов, а, а статистика все не улучшается. Что такое? Ну, наверное, потому что вы неправильно делаете. Ну, можно было вообще границу закрыть. Вот это вообще закрыть с границы. Уехал ты, ну и сиди там, сиди там, турист, бля, сраный, сиди там, отдыхай. Че ты туда лезешь, везде коронавирус, он поперся за границу отдыхать. Отдыхать ему нужно, блядь, за границей. А ты пять километров отъедь от своей любимой Москвы, ты же ничего там не знаешь. И получается, что Таиланд лучше знает, чем Москву, даже тут Москву. Даже Третьяковскую галерею, я что-то читал, если 3 секунды останавливаться в одной, в одной зале. Три секунды в одной зале не то, что каждую там мелочь рассмотреть. Это уже 80 лет уйдет. Это только Третьяковская галерея. А Москва вон какая. Ну ходи, смотри, достопримечательности Москвы. Нет, он, блядь, лучше в Таиланд. Для чего? Ну, для личных амбиций. А вот если у него спросят, а ты где отдыхал, да, в Москве? Ну, хули в Москве. А так, ты где? Я в Таиланде был. Ах, в о, в Таиланде. Вы понимаете, одна обезьяна, другой обезьяник говорит, и, и та в восторге от этого. Обезьяник какой-то. Не страна, обезьяник полный. Вообще хорошо, когда тебе в каком-то деле Бог помогает. То есть что-то делаешь, смотришь, о. Добрячок получился. О, еще хорошо. Ну, допустим, посел ты цветы, да, на следующий день выходишь, о, а ночью дозик прошел, хорошо полил. Почва не сухая. Нормально? Нормально. Или обещали ливень. Смотришь, чик-чик-чик, точки развеялись. Ливней нет. Вот это Божья помощь. Или когда ищешь какие-то семена, но ну, нету, нету, нет, потом раз и находишь. Именно то, что, а может даже и лучше того, что было. Вот это Божья помощь. Или идешь по дороге, тысячу рублей нашел, ну как хорошо, <coughs> Бог помогает. Вот, а когда Бог не помогает, когда что-то делаешь, а все хуже, хуже, хуже, хуже. Как палки в колеса. Это у меня такое дело. Как сидишь дома, ничего не делаешь, ну вроде нормально. Как начинаешь что-то делать, блин, то-то, то-то, то это, то все, блин. Ну, и обращаясь к Богу, я говорю, что что ты делаешь там? Сидишь, что тебе там скучно, что ли? То споткнулся, то палец порезал, то, то молотком стукнул, блин, то молоток затерялся, не могу не найти. Ну, как тут можно работать что-то? Вот, поэтому тут надежда только на себя. Есть такое понятие еще, ну, не только помощь Бога, но и интуиция. Вот. Чем я занимаюсь вот так вот, пока там в кастрюльке гореется мой ужас. Вот ужин <свист> не ужас, а ужин. Ну ужасный ужин, да. Вот куча семян. А сейчас я думаю, я брал их или не я? Вроде бы я заказывал <свист> некому, а вот сейчас бы вот настоящий момент, я бы их не брал. Ну вроде бы ничего семена. Главный недостаток я всех этих вот куча семян <свист> на срезку ничего не взял. Это грубейшая ошибка. Вот сейчас я вижу за собой. Вот это я пролетел. В деревне без срезки жить вообще нельзя. Да, может быть, кто-то купит. Ну, понимаете, ну, горшочек возьмут, ну, два возьмут, и все. А что значит на срезку? На срезку один цветочек не возьмут. Срезка хорошая получилась, дай Бог. Опять дай Бог. <coughs> бог даст, значит, все хорошо. Бог не даст, значит, все плохо. Как-нибудь без него бы обойтись. Вот, чтобы не мешал хотя бы. Сидел там на небе и не мешал. Сделал милли. И вообще, задумываясь, он миллионы лет потратил, чтобы создать землю. Ему там не скучно было. Все-таки Бог. Ведь вся земля бурлела и кипела в недра, прежде чем оно создалось, миллионы лет. Или для него это так ничего не значит? Только для человека, значит. Миллионы лет ждать, пока человек появится. Но сейчас-то он доволен, человек появился. То воины себе устраивают, то кто-то кого-то обкрадет, кто-то там убьет, то аварию создает, тот коронавирус сейчас вот смотрит, как там. Ну, уже не скучно. Это мои мысли. У вас могут быть любые мысли. Так вот, посредке Зря я не взял. Берут э, цветы. Особенно на восьмое Берут и один тюльпан Никто не будет дарить Ну не знаю сколько Я вот видел, наверное, тюльпанов 10-15 Один мужичок брал, молодой Лет по 30 ну, Наверное, своей любимой жене Ну все равно, если 15 тюльпанов взять Даже по 50 рублей Это уже 750 рублей, нормально Так, один человек, почти 1000 Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп Вообще, я читал, что на 8 марта делают годовой, э -э -э -э, годовой бюджет, годовую выручку за один день. Это хорошо с, с той точки зрения, что выручка. Плохо, что кроме этого 8 марта люди ничего не знают. Вот им 8 марта, блядь, свадьба, похороны, больше, ну, день рождения, больше никаких... Надо каждый день дарить, поняли? Эй, вы покупатели страны, которые ничего не покупают. Кстати, уже сколько лет моему магазину заброшенному сейчас приехал покупатель. Зачем? Нет. Сначала, а почему он ко мне приехал? А потому что это нищета, понимаете? Нищета и приехал ко мне, как, чтобы во всей деревне купить подешевле. Знает, что там подешевле. Что за нищие только к моему берегу? Да нахрен лучше, блядь, на джипах приезжайте, да берите, блядь меня только за всю жизнь в торговле был один покупатель, вот, за пять лет, я помню, приехал на джипе, да, нормальный мужик, без понтов там, новые вы, заходит культурно, так, мне вот это, вот это, вот это, вот это, давай, отдачи не надо, дай что там 50 рублей, да не надо, дай, а потом заедут, сел и уехал, я пока сдачи искал, ну, что... Ну ладно, там 10 рублей, да, 10, 10, 10, вот есть дача. А да нету, начинаю считать, 1, 2, 3, там, 3, 4, а он уже уехал. И, блин, Нарик, да что ты будешь? И сказал, что потом приеду, может, чего возьму. А так и не приехал. Вот это покупатель, один за 5 лет. В основном так, приходят нищие. И приходят в мой магазин. Ну почему в мой магазин? Ну вы идите к новому русски Нет, он мой магазин, чтобы дешевле взять. А мне не нужны нищие покупатели. Я вам так скажу, на нищих ничего не заработаешь. Есть такая поговорка, с каждого нищего по нитке голым не будешь. Будешь и голым, и... и с голой жопой будешь бегать. Ничего они не купят. Придут, скажут, как у меня. Это я по своему примеру, не по вашему привожу, а по моему. Я не знаю, где вы живете, у вас есть магазин или нету. В деревне. У меня есть магазин. Вот приходит нищий покупатель, с которого нитку можно взять. Вот тебе и нитки не даст. Да, хороший магазинчик, да. Я, кстати, вот сейчас вспомнил анекдотичный случай. Я вам расскажу, что такое нищий покупатель, с которого нитки нельзя взять. Хотя говорят, нитку можно взять. Но даже нищих покупателей нитку не возьмешь. Представьте, бабушка, божий одуванчик, лет, наверное, 70, ну, может, 72 там, заходит... «Знаете, у вас розетка есть? Розетка?» Я говорю, «Ну, есть. А сколько стоит?» И у меня сразу профессиональная, уже дорого-недорого, сразу включается вот эта мысль. «Ну, я-то знаю, что у меня 20 рублей, а в магазине такие розетки 50». «А почему там 50?» «А потому что я оптом их брал, понимаете, оптом, и 10 лет назад». Эти цены уже ушли. И в ящике 330 штук этих розеток. Я говорю, ну, 20 рублей. А у вас их много? Я бабуля, тебе что, 100 штук нужно, что ли, розеток? Ну, у меня есть в наличии тут 10 или 20, я не знаю. Ну, можно пойти на склад еще принести. Да нет, я... Это самое, вот... Вы меня оставьте. Я вот меня через 10 дней пенсия, я приду, возьму. Ну, блин, ну, какой вопрос? Ну, понятно, что пенсия, пенсия. Не я же давал пенсии. И не бабка такую пенсию потребовал, Ну, государство назначило такую пенсию, что 20 рублей нету у нее. Понимаете? Еще 10 дней до пенсии жить. И что вы думаете? Она так и не пришла. Вот, а, говорят... С каждого нищего по нитке И голым не будешь Да будешь ты голым, будешь Вот почему я против всех Это ж не просто так Просто жизнь, жизнь вот такая Это не сказки Это то, что есть Не то, что кто-то придумал Сказал вам, а вы да, поверили Да, да, да Это жизнь Совершенно отлично от того, что Вдалбливается в головы Ну, совершенно отлично Вот такая она жизнь Пришла бабка Разведка есть? Нет. А, еще есть. Я приду, возьму. Ну, и что, и не пришла. Вот такая она жизнь, на самом деле. А не то, которую вам темяшивают в голову, и вы думаете, что вот такая жизнь. Жизнь совершенно другая. День прошел, можно сказать. Можно подводить итоги. Хотя, может, еще и рано какие мысли появляются вот по вот этой сырости я сейчас подумал что не все не все так как я предполагал во первых я там протечку соронил но это ничего не дало Я сейчас думаю знаете почему вот это происходит просто невероятно а сами дымовые газы которые идут они очень мокрые Это этих мокрых печных газов, ну, дыма этого. Кирпич пропитывается, становится сырым, проходит, весь пропитывается, проходит насквозь вот это вот, сколько там, 12 сантиметров ширина кирпича, и стекает сюда. Невероятно. Почему печные дымовые газы такие мокрые? Вот а сейчас только одно объяснение. Дырка-то там устранена наверху. Недоволенный собой, ничего не сделал. Все прошло в размышлениях, как поступить, как лучше. Вот у меня... Той, какие тут семена. Недоволен я что взял? <гдесят> Где арбуз? Я сам собой не виновен. Недоволен, я всем недоволен. Где арбуз? Арбуза нету. Те помидоры, когда я взял, я тоже недоволен. Почему? Ну, не такие нужно брать. Нужно брать помидоры ультраскороспелые, спелые, 80 дней, а лучше 70 дней от сходов до первого помидора. Вот это вот самое лучшее. И делать их не длинными плетями, а вот первая зависть и все, дальше обрезать. Чтобы она здесь наливалась, все соки шли. Для чего? Ну, для того, чтобы первыми иметь помидоры. Никто так не делает, ну хорошо. Ну, мозгов нету, пусть и дальше не делает. А у меня будут первые помидоры. Вот такие размышления. Между прочим, размышления тоже подевать, полежать на диване. Ну, то есть не, не просто полежать там, помечтать, а извилины шевелить. И какими то выводом приводить, э, приходить. Чего никто не делает, к сожалению большому. Другая тема есть. Пришла СМС-ка. Я посмотрел, где-то 8 дней назад приходила смс такая же от Сбербанка. Возьмите, пожалуйста, кредит. 127 тысяч. На 6 лет. В месяц выплачивать там 3 с копейками. Ну, скажем так, 3 200 в месяц. Да взял бы этот кредит. И нужен кредит. А чем я буду платить? Вот январь заканчивается, а я ни рубля не заработал. Ни рубля. Ну да, скажите, как ты заработаешь, лежа на диване, размышляя. Но я ж не мечтаю. Я планирую, я анализирую, я строю планы и ищу мысли. Подключаю интуицию, ищу мысли э, насчет выхода. В принципе, я-то в категоричной форме не продумав и не просчитав э, вот эту мысль с кредитом Сбербанка, я же ее не откидываю, ну, на крайний случай придется взять кредит. Вы же мне ни рубля не скидываете. Вот смотрите и не скидываете. Весь день прошел, ничего нету. Почему? У ну, меня онлайн подключен к мобильнику. Только на ВИСА кто-нибудь перек... э... перебросит мне денежку, сразу хоп, смс пришла. вообще счет пополнился. А ничего не пополнилось. Так вот, по Сбербанку, 8 дней дава... назад дали мне э... Э... пришла смс, возьмите кредит, и сегодня пришла от Сбербанка. Восемь дней проходит. Да, дорогие вы, скоро вы каждый день меня будете закидывать смс-ками. У них какая-то нестыковка. Наверное, набрали девочек и дали им задание после института, которое не согласовав друг с другом. Ну как? Ну хорошо, пришла смс-ка, ну взяла кредит. И что? Через неделю опять надо кредитом брать? Вообще, половиной тысячи, это 3,2 это не так уж и много, и можно потянуть. Было бы! Я не знаю, как оно будет. Дальше, вот, по семенам. Ну, взял горшечные цветы. Горшечные цветы. Так, вот это вот, вот ерунда. Зачем? Он стелется, его никто не будет брать. У меня уже такое было говно. Все лето рос. Ну, лето, идеальные условия. И так и не зацвел, падла, блядь. Вот по земле вот так вот стелется, и всего. И не растет. Хороший цветок. Летом я продавал. По-моему, никто не взял. По-моему, со всего меня так одна, по-моему, взяла. Но не нравятся мне вот эти цветы. Не знаю, как они пойдут. Хуже всего, что я не взял Ах, на срезку цветы. Придется сделать второй заказ. Вот у меня я смотрю, смотрю. И морковку какую-то взял. Не такую. Нужно брать совсем другую. Самые быстрейшие, быстрейшие всходы. Как можно меньше дней от всходов до урожая. И морковки, и до да, всего хоть. Помидоров, огурцов. Ну, взял огурцы. Ну и что? Вот говорили, Герман, Герман, там для теплицы. Ну, посмотрел, 2-4 огурца в завязи. Что это такое? Когда есть... Посмотрел, вообще по 8 штук в завязи. Чего Герман тут ценят, я не знаю, дорогущий, а какой толк? Ну, ну 2-4 огурца в пазухе. И что дальше? Да ничего. Надо другие брать. Он сколько огурцов. Просто сиди вот так и смотри, анализируй. Не просто тупо смотри, какие красивые. Они, в принципе, одинаковые, но посмотришь по характеристиках. Разница-то есть. Вот, и цветы на срезку. У деревни без срезки, ну никак не обойтись. Вот это с этими пролетело. кстати, есть еще и такие, которые я э -э не у себя в срезке, не вообще даже не знал. А они, я думаю, они будут э -э востребованы. Цветочки. Будут востребованы. И вообще, вот посмотришь э -э на ютубе, там цветы выращивают. Что там под рукой у меня есть? А? Бакопа. Там такое, что-нибудь а, Ампельная петуня Но эти же в сто раз лучше Ампельная петуня Уже зад... задрочили блядь, эту петуню Петуня, петуня Вы голову включайте Вот даже вот ну, Они зарабатывают хорошо Ну дай бог, чтобы зарабатывать. Ну что ж вы на одной петуне-то сидите Будто цветов больше нету Посмотришь, ну такие вот есть хорошие цвета Я бы взял, допустим, астра низкорослая 20 сантиметров Всего лишь 20 сантиметров так на ней 100 этих цветов. Она вся в цветах. Там зелени и вида. Астра. И еще хорошо. И белая, и красная, и синяя. И, и абрикосовая. Каких только нету у астр. По сравнению с той... Я не знаю. Что там что там есть? Под рукой у меня есть. Флокс. Флокс, не знаю. Вот у нас гацани вот такой выращивают. Гацани. А что гацани? Мне не понравилось. Мне не понравилось. Закрывается, открывается. Ну раскрылась ты и стой. Покупатель придет, она закрытая. И что бы он взял ее?